Друзья, всем привет, я рад вас приветствовать. Смотрите, я все чаще и чаще натыкаюсь на подобного рода сообщения, то есть сейчас много кто пишет и в комментариях, и вообще в целом вот, разговариваю с людьми. И вижу, что в целом есть нужда о том, как построить большую организацию, то есть один из вот больших вопросов, который вот вообще в целом сейчас многих интересует. Я хочу поделиться с вами именно своим опытом, то есть я не знаю, там большая это организация или нет, но мой личный рекорд, то есть когда у меня было 30% времени, которое вот я от всего своего бизнеса мог посвящать в какое-то одном направлении, да, 14 тысяч партнеров за один год. Есть очень простая техника, то есть эта техника ее вот реально может каждый, ну, школьник, я не знаю, там, в первом классе повторить, а ведь это очень важно, чтобы, например, у нас была какая-то техника, которую можно было повторить, то есть вот если я, например, сегодня стал партнером у меня сегодня появился новый партнер, чтобы этот новый партнер смог сделать те же самые действия. В общем, я очень сильно хочу поделиться с вами этой техникой и во вторник вечером, то есть вы на сайт зайдите и посмотрите, там стоит расписание, я дам вам эту технику. Эту технику, почему, например, построилась большая организация за такой короткий срок, с таким минимальным моим личным участием, то есть вот у меня было время ограничено, да? потому что это просто и это дуплицируемо. Поэтому я вас всех охотно приглашаю, я думаю, что среди нас есть люди, которые действительно серьезно настроены на успех и вот это будет возможно для одного или для другого вашим первым большим шагом в большой бизнес все добро пожаловать на школу я вас жду во вторник вечером смотрите расписание на сайте easy-busy.com